Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим теплый салат из пекинской капусты с шампиньонами. Для этого нам понадобится шампиньоны свежие или замороженные, лук репчатый, капуста пекинская, соевый соус, масло растительное, чеснок, кунжут, черный перец. Для соуса смешиваем измельченный чеснок, кунжут, растительное масло и соевый соус. Растительного масла 1 столовая ложка в соусе. Лук режем полукольцами, грибы пластинками, капусту вот такими вот кусочками. В глубокую сковороду или вок наливаем 2 столовых ложки растительного масла. Разогреваем. Обжариваем 5 минут, шампиньоны постоянно помешивая. Обжариваем на сильном огне. Далее добавляем лук. Жарим еще 3 минуты на сильном огне. Постоянно помешиваем. Далее добавляем нашу капусту. Соус, перец, чеснок и кунжут. Все перемешиваем и жарим еще на большом огне. Минуты 3-4 Наш теплый салат готов. Посыпаем его зеленью. Добавляем по желанию немножко еще перца. Приятного аппетита!